Утро, вечер, день и ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада – это «Какие мысли и чувства одолевают по отношению к вам?». Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое времечко в комментариях, а поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, спасибо вам за все, за лайки, за комментарии, за теплые слова. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте <смех> вкусные лайки под видео. Поэтому, давайте, будут три позиции. Мужчина женщина. будем рассматривать и с той, и и стой и стой той, с точки зрения, и с той, и с той, передовой. Поэтому, да, максимально, можете загадать себя, в принципе по отношению к этому человеку. В принципе, почему бы, собственно, и нет, если хотите. Поэтому я надеюсь, поставьте на стоп паузу, посмотрите, какая свечка вам ближе, под каким человеком. Может, у вас будет несколько поклонников. но ну, максимум, конечно же, три. Либо поклонниц. Поэтому давайте погнали далее. горячее, Синяя горячая. Давайте погнали. Ли, здравствуйте, дорогие мои, давайте посмотрим на... Давайте для женщин, потому а что женщин -то много у нас. Женщин для женщин. То есть, какие мысли-чувства одолевают по отношению к вам этого мужчины? Это вот мужчин. Какие мысли-чувства одолевают по отношению к вам мысли? Как мотоцикле здесь есть? Мысли. Чувства. Мысли о подарках, о детях Либо о перемирии либо, либо да Либо о собственном Судьбоносном неком выборе Так, чувства у нас Прям отлично Чувство какой-то Нерешительности, но а так все здорово Хороший вариант, в принципе Неплохой Мужчину либо подвести, кто-то может, либо уже кто-то подвел. Но это окружение, а не вы. Мужчина может расстраиваться из-за того, что его какое-то окружение либо может не удовлетворять, либо может не отдыхать, либо как-то сильно кто-то может подсидеть, либо еще что-то. Здесь именно у нас император, четверка, чаш, тройка, чаш, десятка мечей. Ну, я просто посмотрела, что у нас по повешенному В принципе и по солнцу Так в принципе чувство так вам есть И у этого данного индивида У мужчины Дело в том, то, что вот, -вот как-то вот Сам себе как-то испортить Какие-то ощущения по отношению Я бы сказала даже к миру Немножечко человек может Своими собственными действиями Своим собственным авторитетом, властью Либо также Какие-то вокруг люди, которые могут Как-то не слушаться, либо не удовлетворять его потребности. Здесь именно м -м -м, тяжесть человека какая-то и какая-то такая жертвенность м -м, может быть просто связана не особо с вами, а особо с теми моментами, которые человек построил сам для себя. Ну а к вам здесь чувство есть у нас по солнцу? Чего я, я вообще сказать тут не нечего. <laughs> Чувствую в принципе по мыслям. Вот, одолевая человека, его, собственно, возможно, нерешительность, бездейственность, либо бездействие, нерешительность других людей. Также может авторитарное какое-то перегибание палки может идти, либо от человека к нему, либо он сам может как-то перегибать палки в каком-то своем, в своей манере. Поэтому, в принципе, чувства здесь присутствуют. У нас тут влюбленные шестерка чаш двойка жезлов. Мужчина не то, что они бейнят мини-гукорек, а просто какие-то мысли больше, возможно, также о перемене, обучении, о выборе пути, выборе, как что-то сделать, как что-то соединить, как-то, какого-то возму... примирения. В принципе, это тоже может очень сильно проигрываться. В принципе, может. Я не да. У кого-то, возможно, также у кого э каких-то детей, то есть о детях, очень сильно одолевают по отношению к вам мысли. Да, здесь, в принципе, да, хочу детей, она не хочет, уже, да. Либо какую школу отдать либо это? Тоже может, в принципе, проиграться. Почему пожар, шестерка чаш в Либо все-таки, но здесь как некий э момент выбора у человека. Здесь выбор чистейшего да. воды. Здесь вот ой, здесь влюбленный, и двойка жертв. Выбор э, развития, выбор, возможно, каком-то для себя пути. Возможно, выбор какого-то дома, общего очага. Вот здесь о чем-то, я бы сказала, немножко задумался, о чем-то глобальном, при этом теплом и на будущее. Вот здесь именно вот какие-то мысли на будущее, о мысли о каком-то развитии. Возможно, с вами, не с вами. Но здесь, в принципе, по чувствам-то нормально, но... Да... Возможно, задумывался очень сильно о детях. Но здесь, опять же, одолевать по отношению к вам, возможно, у вас как-то дети. Если у вас, то и человеку интересно. Если как-то между вами, соответственно, в период с песней, тоже интересно, куда отдать какую школу. Также, возможно, также в вашем месте с ним развития, вместе месте обучения, отношения, где построить дом, общак, очаг и тому подобное, тоже может как-то проигрываться. Но здесь о теплом доме его все его какие-то мысли приходятся. Возможно, теплый дом, где вы его ждете. Но здесь какая-то такая больше такая безмятежная позиция, но больше просто теребонькой человека то, что вот, не то, что как он запланировал, не то что как он хочет, возможно, колебания каких-то внутренних, так, глажение какой-то внутренней некой ситуации, но, в принципе, по отношению к вам все довольно-таки позитивно. Да, возможно, подарок какой-то понравился, не понравился, может, еще как-то, может, какую-то поездку. Но здесь именно куда двигаться, куда идти, о чем-то конкретно, но при этом немножко отдаленном мысли, возможно, ну, о детях, о доме. Если в доме вы, о а вас, в доме, в детях. <с> Тоже здесь, вот ну, здесь, вот именно какие-то мысли крутятся о том, что любимо дорого человеку, и приятно об этом думать. Не парится особо человек, конечно, по каким-то проблемам, возможно, просто по развитию куда-либо в какую степень, либо как что сделать. Не особо я вижу такого деятеля, прям искусство и все такое, но м -м -м, Парится человек также, возможно, о неком будущем, возможно, детском, либо о вашем будущем, либо о вашем месте будущем, о вашем доме даче тоже. Куда что сделать, куда что передвинуть. То есть здесь больше какие-то мысли одолеваний именно в развитии. Как оно что обернется и как, какой выбор сделать. Но именно куда идти, куда что-то сделать и тому подобное. Вот здесь вот больше вот именно, что я могу, что я хочу сделать. И вот, вот такие мысли крутятся по отношению к вам. Вот. Вот, короче, какой-то такой момент человечка одолевают. Давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал на женщину? Какие женские мысли чувства одолевают ее по отношению к вам? Какие, какие мысли и чувства у женщины? Какие ее одолевают по отношению к вам? Какие мысли ее одолевают по отношению к вам и чувства? Не знаю, что выбрать. Не знаю, что выбрать, на что согласиться. глаза разбегаются у дам мадамы Чувства, в принципе, чувства интересное. Чувство, я бы сказала, есть. Какие чувства? Жар, жар, пыл, пыл страсти и хотение всего на свете. Хотение обуздания всего тигра, вас, не вас. Ну, здесь немножко пожарче, жарче немножечко, в принципе. Есть именно какие-то, возможно... Одолевают по отношению к вам чувства, но ну, больше какого-то сладострастного характера здесь тоже может, в принципе, по игр, проигрываться по девятке кубков серии королю Пентакли. То есть, ну, все-таки о чем-то таком. Ну, не то что приземленном, но.. О... Все равно вот у нас потом так прикольно, так классненько умеренность у нас происходит. То есть, возможно, чувства какие-то перенасыщают мадаму. Вот, вот какой-то мяу здесь происходит по отношению к вам. В ощущениях немножко жарено. Вот, Но здесь сами успокаиваются как-то женщины. Здесь прикольно. Ладненько, давайте дальше. Семерка кубков. Не знаю, что у нас выбрать. И Что в смысле? Может, много мужчин. Может быть, мужчина, и дурак. А может, просто мужчина дурак. Сверху. Король чаш и дурак. Опа, две карты упала. Ну ладно, давайте. Ну это пройдет. Колесница Паш. Как написать, как связаться. Свяжется, не свяжется. Встретимся, не встретимся. Реакция, не реакция. Вот здесь какие-то... Возможно, также женщина думает о том, что мужчина как-то запутывается, хочет все на свете. Но при этом как-то, возможно, о, а женщина не понимает именно каких-то мужских э, слов и мужских поступков и мужских хотелок. То есть вот здесь вот какое-то непонимание немножко, что... Ну это то же самое, что смотреть вообще расклад. Ну, то есть, что он там хочет, что не хочет, как он хочет, а зачем он, а почему, а что он выбирает. Либо что я по отношению к этому человеку хочу, что я, что мне важно, что мне нужно, какие слова, какие действия. Ну, здесь какой-то такой, может, кто-то ждет также весточки, когда что-то занятно напишет у нас, у нас пажик железный. Ну, возможно, какое-то развитие ситуации. Как она развивается. Возможно, здесь немножко, здесь по семерке кубков, непонимание, как происходит, возможно, его какие-то слова, либо его отношение к чему-либо, либо непонимание к тому, как он ко мне относится. Здесь тоже вот как-то вот здесь вот больше какие мысли. «Я не понимаю! Я не знаю! Не понимаю!» «Я бы хотела знать», «Я бы хотела бы весточки». Вот здесь вот такие мысли больше отыгрываются, нежели какие-то иные. «Мне важно», «Я не знаю», «Я не уверена». Здесь тоже, может, именно неуверенность проигрывается. но это такой малый дозе, но здесь все равно... Проигрываться, Да. Любит, не любит. Почему меня разлюбил? А почему он мне не пишет? А почему он мне не звонит? А почему да как? <свят> Четверку кубку пажика и двойку кубку Когда же он что-то сделает, когда же он как-то объявится, либо когда же он что-то там появится, либо какой-то у меня, да, человек? <свят> появится, не появится. Ну, вот интересно, интересно, а почему, да как, да зачем? Почемучка? У нас здесь позиция девушек, почемучек. У мужиков развитие ту ту туда дальше. А здесь вот у почемучек? Почему да как? А почему мир так сделал? Да именно женщина колоборует какие-то по отношению к вам какие-то такие мысли. А почему зачем да как? Все. Вот палец. Палите меня. Ну, соответственно, а почему он мне не обращает внимания? А почему я там не получаю от него какой-то весточки? А почему я не получаю от него любви? А почему он там не пишет? А почему он не звонит? Почему он вообще появился? Тоже здесь может отыгрывать. А почему, зачем, да как? Семерка кубков, и у нас дальше поехала. То есть вот в каком-то в таком контексте. И хочется, конечно, что-то, какого-то отклика, знания и тому подобное. Чувствовать, в принципе, присутствует вожделение каких-то приятных моментов с вами, либо, возможно, с вами как-то провести время, либо ваших подарочков, э -э -э -э, вот, на э -э -э -э, все таки либо ваших каких-то, ответ на какие-то решения, действия и снабжение какими-то ресурсами женщины. Какими уж вы ресурсами? Какими его ресурсами, мужчина, Дд Можете с такими вот и снабжать дальше? Как-то снабдить женщин какими-то некими ресурсами. Король и Пентакли они такие. Поэтому вот. Поэтому, дорогие мои, ну вот, короче, как-то. Так, давайте далее. Здравствуйте, кто загадал на фиолетовую, на свечечку. Какие мысли, чувства одолевает по отношению к вам этого мужчину. Какие мысли, а может, собачка хоть, какие чувства одолевает этого мужчину по отношению к вам. Королева пентаклей, ну потом восьмерка, ну это печа. Какие мысли. Все должно быть прям по справедливости, да. Так, какие чувства? Дайте ко мне подумать. Здесь надо очень сильно подумать. Здесь непростая ситуация, я бы сказал, раз. Почему вы не хотите меня слушать? Это то же самое. Неповиновение женское. Почему она решила так или иначе? Почему она поступила так или иначе? Почему так все происходит? Почему она мне не слушается? Почему вот какие-то действия происходят не совсем так, как я хочу? Почему именно так оно и произошло, и происходит? То есть здесь, возможно, даже... Я так понимаю, здесь возможно даже бывший мужья кто-то загадал и тому подобное. То есть почему она именно поступила так или иначе? Но вот здесь больше о том, о каком-то вашем действии, решении, слове, высказывании, отвоевания своей точки зрения. Здесь вот именно об этом речь. Но здесь такая, я бы не сказала то, что понятно-непонятно, но здесь больше вот об этом у нас говорится. Королева пентаклей. Почему вы сделали, поступили, я бы сказала. Э -э, правосудие, семерка жезлов, соответственно, возможно, как-то по-своему тут умеренность, башня и э -э, император. Ну, давайте к императору еще потянуть. Луна. Да, здесь именно непонимание возможных ваших действий, возможно, того, что между вами произошло, между что вы говорите, возможно, как-то отвоете, либо что-то вы кому-то подарок подарили, а почему это подарок не подарили? Вот здесь, а почему ты со мной развелась, а почему со мной? там сошлась и вот здесь вот какие-то какие-то вопросы знаете вот как дума думска а почему ты там меня не слушаешься, а почему у нас происходит именно так немножко больше о глобальном соответственно нас подчеркивает это просто старший аркан о чем-то более глобальном то что вы сделали ну, подарок не подарок я немножко если для человека это супер спецважный, и допустим вообще это на первом месте то да но здесь соответственно некому возможно решение отвоевания точки зрения либо о каких-то вами совершенных действиях по отношению к этому человеку. Что-то вы ему не дали, не даете, даете наоборот. Почему вы даете, не даете? Вот здесь вот какой-то такой момент. Почему вот такая вот, вот вы? Именно ваши какие-то больше, больше все-таки. У вас почему вы такая? Почему у вас склад характера, возможно, такой? Также здесь может более глобальная проблема, проблема, не проблема материнства быть. С материнством связано, окей. Возможно, человек что-то не знает, что-то не понимает, какие-то ваши рассуждения, ваше принятие ваших решений, либо снабжение какими-то ресурсами, возможно, другого человека, а не его там. Ну вот здесь вот, вот именно вот, вот, вот, да. То есть вот... вот. Что я достаточно хорош? Здесь тоже может проигрываться в плане конкретно от башня император Луна. То есть вот, вот какой-то такой момент. Сомневаюсь то, то, что вы какой-то выбор не выбор сделали. Не то, что выбор не выбор, а что уже здесь сказано, что уже здесь сделано. Здесь что-то сделано, здесь что-то сказано, здесь что-то уже больше решено. И кто-то уже что-то сделал. Ну, конечно, тут женщина. Женщины тут обязаны что-то сделать Если вы ничего, ничего не делали, ничего-то это То забейте, это не ваша позиция Здесь глобально Здесь между людьми либо бум, либо разрыв Либо наоборот какой-то недавний бум Какой-то непонятный по башке Но здесь вот мужчина не понимает каких-то действий Не понимает к чему-то, почему произошло по отношению к вам Не понимает вашего каких-то вот отвоевания своей точки зрения Почему вы именно так решили, а не иначе Почему, не знаю, в, в, в какой-то... Остань, я, я в домике, <laughs> я в домике, меня не найдешь. Есть, вот здесь вот какой-то такой момент. Может по расходованию каких-то финансов, тоже может быть какие-то вещи. То есть почему так, почему она там потратилась, не потратилась? Но это как-то более так, ну немножко не, не это, но это может затрагивать в принципе тему, и я не исключаю. Но это не основа, не основа. Человек просто не понимает вас. Вот. Ваших действий, ваших решений Возможно, также какая-то неуверенность в себе В своих собственных силах Тоже может здесь проистекать В принципе, да Не могу сказать, что со всеми Это видно, но не со всеми Я не думаю, что со всеми Ланенька, давайте чувства Чувства, чувства, чувства, чувства, чувства Я бы сказала, это больше, конечно же, работает На какое-то вот Вот одолевание Это да но вот здесь вот это слово больше всего отыгрывается, я так понимаю, даже больше <раф> с первым. Здесь именно вот одолевание каким-то не очень хорошим результатом по жизни, либо каким-то не очень хорошим действием. Именно результат человека не устраивает какая-то ситуация, результат по отношению к вам. Вот здесь одолевает чувство неудовлетворения. Возможно, удовлетворение, но не того. Здесь вот именно какой-то такой момент. Но здесь вот одолевание. Вот чувство вот как одолевают. Вот здесь очень хорошее слово под этот вариант. Может, какая-то привязка, не привязка, то есть именно мужчину каким-то событиям. То есть, возможно, мужчина немножко тут воспринимает мир не так, как все-таки женщина. И немножко, я бы сказала, немножко глобальнее что-то его гложит самого. По отношению уже к самому человеку. Одолевает больше неудовлетворенность ситуации с вами. Возможно, незаконченность, недосказанность. Возможно, досказанность, но при этом человек не особо есть какое-то понимание почему да как, возможно возвращается к этому, но я бы не сказала это как возможность, но здесь об этом чисто информация то, что возвращается, кое то думает, такого здесь нет. Я прям сразу говорю, вот. Я как могу предполагать, все равно, но по такому сочетанию можно предполагать. Все-таки старшие арканы, они как-то все равно отыгрываются так по -поболее, чем младенцы поэтому вот. И здесь все-таки у нас дьявол, я бы не сказала немножко, возможно, чисто сексуальный интерес побуждает по отношению к вам присутствует тоже, это, то, это может, это может проигрываться, почему бы, собственно, нет, то есть, да, вот. Возможно, вы для него также привлекательны, но все равно вот здесь некое неудовлетворение, непонимание, некая скованность по отношению к вам. Вот некая скованность тут как будто сковали, вот здесь отливает человека. По отношению к вам возможно, человек немножко не способен на какие-то действия, на какие-то поступки. Либо не хочет, либо не способен, либо сам считает это не актуальным что-то делать по отношению к вам. То есть здесь тоже могут очень сильно такие моменты проигрываются: десятка, пентаклей, рыцарь, чаш. Мало ли что вашу голову взбредет опять, правда? Паша и четверка Возможно, если связывают дети А детях немножко за пары есть Неудовлетворенность. удовлетворенность Если есть дети, допустим, между вами То здесь хочется Как бы что-то с детьми сделать Как-то вот именно, да Да, вот какая-то неудовлетворенность. Возможно, по отношению к вашим детям, то есть если связывают. Возможно, невидение, возможно, видение, но наоборот непонимание, куда они идут и почему вы решаете, а он нет. То есть вот какой-то такой момент. Здесь тоже очень сильно может об этом проигрываться. Но здесь чувство неудовлетворения по ощущениям к вам. Я бы не сказала недосказанность, Здесь больше как по семерке и по восьмерке, по дьяволу как неудовлетворение зажатости, скованности, связанности по отношению к вам, либо к вам, к вам самой, либо по отношению вообще по итогу, то есть немного скованный, возможно обстоятельства сковывают человека, либо он сам, либо обстоятельства, но соответственно вот, возможно человек не может дать то, что вам надо, и то, что вы хотите, и то, что вы либо требуете, может быть я не знаю здесь, конечно, ситуацию, мы на это не смотрим, мы смотрим больше чувств. Но здесь скованность, связанность, э, вот какое-то пригвоздение, какой-то ситуации, что вот дальше не знаю, не понимаю, и хотелось бы знать, понимать, но никак. От вас зависит очень сильно женщина, но ко, Поэтому вот, короче, как-то здесь больше. Так, давайте далее. Давайте у нас далее. Здравствуйте, кто загадал на женщину, какие мысли и чувства ее одолевают по отношению к вам, какие э, мысли и чувства ее, мысли чувства ее одолевают по отношению к вам. Так, мысли. -хм. Нравится, не нравится. Так, какие мысли, чувства? и так без вас на вас женились поэтому дорогие мои здесь в принципе чувства больше связаны положительные но дело в том то что чувства здесь у всех отыгрывается тот момент что вас очень сильно женщина любила либо не так как всех но ну, вы какой-то такой единожды, интересный. Либо в первый раз, либо вы сильно затронули женщине душу. Здесь немножко чувство больше глобальное, чувство немножко. У кого как проиграется, дорогие мои, мне без разницы, в принципе, здесь могут и расстались, могут и сошлись, могут и вместе, здесь, я бы сказала, немножко без разницы, но здесь женщина по отношению к вам чувствовала большое человеческое удовлетворение, либо любила, либо любит, либо до сих пор не так, как всех, не так, как остальных, определенно. То есть вы для женщины очень сильно по чувствам определенно в жизни какую-то роль сыграли. Здесь очень сильные чувства по отношению к вам, будь-то старая, будь-то новая, здесь немножко вот как-то безразлично, будь-то вы с ней до, до сих пор вместе, будь-то вы уже с ней расстались. То есть здесь для женщины вы были очень сильным человеком, именно она сильно вас любила. Не так как всех, не так как остальные, здесь именно в сильнейших чувствах. И, возможно, больше вы что-то вскрыли в женщине такое, что, в принципе, она немножко преобразилась, либо начала новую жизнь. Вот здесь вот очень сильно глобально вы влияете на... Либо ваше существование повлияло в свое время но, жен... но на женщину. Поэтому, дорогие мужчины, не знаю, поздравлять, либо сочувствовать. Но здесь очень сильно глобально. Я тебя люблю не такого, не таких, как всех. Ты у меня такое сладкое. Золотой, «Ты у меня первый, я всех не любила тебя, люблю». И вот здесь именно отыгрывается какая-то ваша человеческая неповторимость в ощущениях к этой, этой женщины по отношению к вам. Вот здесь, не знаю, я облизала просто мужчин просто с ног до головы, но это оно и так и есть, и так и правда. Вы что-то открыли именно в какие-то, не знаю, тонкие черты, тонкие ощущения хотения семьи. Возможно, вы подтолкнули именно, что хочется семью, что хочется партнера. Но здесь неповторимые больше. Давайте так, неповторимые чувства по отношению, допустим, к вам. Допустим, к вам. Вот, очень неповторимая, очень, пере, я так понимаю, ну вот какие-то такие слова, я тебя люблю, все дела других не особо было, было, ну по сочетанию чего у нас? Страшный суд. Король кубков, Верховная Жрица, десятка чаш и мир. Я ей говорю, какая ситуация между вами не приключилась Вы незабываемый человек в жизни Дам-мадам Поэтому какую там загадали, мне прям интересно Ну ладно Давайте так, незабываемый вы наш Паша, дурак, умеренность Мысли Может, весточка, свидимся Либо какое-то, возможное начинание Каких-то новых отношений Вот здесь вот-вот-вот Так вот, вот, да. Ну что вы такой неповторимый? Дайте подумать. Ну да, здесь именно что вы пробудили в женщину какую-то, возможно, скрытую, интересную, некую сексуальность, либо то, что вы изменили ее жизнь, либо то, что вы наполнили жизнь неким умиротворением и смыслом, что вы вот как-то вы вот что-то такое интересное своим существованием сделали, что перевернули полностью некоторое соображение по отношению даже к жизни. Если я бы сказала немножко в таком контексте. Возможно, о весточке, о вести, о встрече, о свидании, о житии-бытии вместе, как у нас что будет. Если дети связывают, то, в принципе, как наш ребенок будет. Либо о детях. То есть человек задумался вместе с вами. Не только о семье захотел, но и детей. То есть вот здесь вот какой-то... Вы немножечко, правда, перевернули. Ну, здесь дурак, здесь у нас пажик. Здесь, соответственно вдохнули некую жизнь, некое существование, некую цель. Я бы не сказала там цель не цель, но вот, ну, вот что-то подобие цели в жизни. Но ну, ну, это не совсем цель. Как бы. Немножко пажик, но я бы не сказала прям цель. Цель бы я на рыцаре бы сказала, а здесь как вот какие-то такие. Вот. Да, вы подтолкнули женщину расти, развиваться, двигаться и тому подобное. То есть вы, вот здесь фиолетовые мужчины, в корне изменили, изменили человеческое, женское по пониманию того, как надо жить просто вот так. Поэтому, вот, дорогие мои, ну, вот. если, вы, да, да, да, да, если вы до сих пор с женщиной вместе вперед с песней ⁇ Мир гармонии ⁇ и все остальное, если нет, то, соответственно, знаете, что вы были каким-то таким интересным, определенным неповторимым, и вас правда любилось, хотелось, и все-таки такое тоже присутствует, поэтому вот. Но здесь больше, я бы сказала, какие мысли чувства одолевания, то есть, возможно, также весточка, невесточка, сообщение, разговор от вас, то есть, и общение некое с вами, но здесь больше у нас такие однотонные карты, я бы сказала, однотонные в плане развития такого дурак силы и умеренности. Преобразили некое существование просто жизни, что женщина правда захотела мечтать, стремиться, целиться, учиться, развиваться. Девятка жезлов, звезда и тройка пентаклей. Здесь, возможно, также сподвигнули ее на какие-то действия в прямом смысле этого слова. Здесь очень тоже могут очень сильно об этом говорить эти карты то здесь как не одолевают, а то, что вы сделали своим существованием в ее жизни. Вот это идеальный вопрос к этому э, варианту. Вот. Поэтому, дорогие э, мужчины, ну, я, я не знаю, правда, но... Достаточно такая добродная позиция, если рассматривать, конечно, более точки, с точки зрения позитива и оптимизма. Вот. Интересно. Интересно достаточно. Было, было здорово, было интересно. Давайте, давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал мужчину голубенького. Какие мысли-чувства одолевают по отношению к вам? Какие мысли-чувства? Мысли-чувства. молилась, да? Как ж все тяжело-то? А? Мысли мужские. Фрось, Мафрось, а с тобой тяжко. Здесь что-то какое-то такое. Ну, давайте давайте так ну, здесь могут бы я бы сказала в разной категории находиться люди не то что в разной категории а на разной стадии здесь как больше описаны какие-то некие стадии отношений нежели как-то там чувства все Подобным. Здесь могут отыгрываться и те отношения, которые ушли и были те, которые есть и остаются, здесь могут много проигрываться между людьми. Кстати, ну, я не то, что говорю, можете загадывать любого, либо загадали здесь, либо бывшего, либо нынешнего, но с которым тяжко. Давайте вот одно из двух, с которым тяжко. Я не думаю, что тяжко будет, поэтому здесь, скорее всего, либо с человеком, с которым тяжко, либо с тем человеком, которого все конец. Поэтому вот, здесь у нас маг, в мыслях, десятка, и четверка и десятка жезлов. Это то же самое, как в мыслях я сделал все, что мог. Все, -вс -вс -вс что мог, у меня не подвластно. Но вот здесь вот как-то изо всех сил. То есть вот больше маг с десяткой мечей, четверка мечей, десятка жезлов. Здесь именно как вот больше отыгрывается, я сделал все, что мог. Я не знаю, что он там может, не может в отношении вас, дорогие мои, но вот здесь человек э, нашел некий, не то что нашел, есть какой-то некий предел для человека, либо был, либо есть каких-то вещей, которые, возможно, человек вот... Давайте предположительно, например, мысли, я сделал все, что мог, чтобы там сохранить, либо здесь там наши отношения. либо я сделал все, что мог, чтобы от нее отойти, либо я сделал все, что мог. Но здесь я бы сказала, я все сделал, все, что мог. А дальше уже контекст некий ваш. Правда. Здесь как будто некая стена И именно женщина у нас является Некой стеной Давайте ваши какие-то действия Либо ваше решение Такое ключевое выбора Здесь очень сильно отыгрались на человеке, вы что-то для себя выбрали, возможно, не этого человека, возможно, вы выбрали совсем другой, либо вы выбрали как-то свою сторону узла, нежели его, здесь тоже может проигрываться, но здесь человек реально здесь сделал, все что мог, я не знаю, кому это очень сильно подходит, но здесь больше походит, подходит на индивидуальных каких-то позициях. Обычно, когда какая-то конкретика идет, и тем более конкретики обычно и дальше говорят карты, то есть очень конкретная ситуация, то, что человек все сделал все, что мог, но вы решили как-то иначе, либо судьба с вами поступила как-то иначе. Поэтому вот здесь вот именно, либо как разошлись море корабли, здесь тоже очень сильно как-то отыгрывается. Либо я все сделал все, что мог, а она меня не понимает, либо она выбирается всем иначе, все равно нежели меня, либо мои какие-то интересы, либо мое хобби, возможно, человек просто меня она не понимает тоже в принципе может отыгрываться но вот здесь больше как некий блок некая стена некий разрыв присутствует по отношению к вас то есть человека в принципе здесь не одолевают по отношению к вам здесь уже как все пройдено я бы сказала больше Человек у вас на самом деле очень сильно, если вы расстались, любил. Если вы э, не расстались, а вы вместе, то человеку вы нравитесь. Но это если вы вместе. Дорогие мои, пожалуйста, только вот на этом моменте я бы хотела застопориться. Здесь не отыгрывается на бывших, которые не отвечают. На бывших, которые, допустим, там все прошло. Здесь именно... Мужчина-борец, мужчина до конца, вот здесь вот такого типа телосложения, то есть, да пошла она куда подальше, и имя она мне не нравится, здесь не отыгрывается, здесь может отыграться только, но ну, это... Ну, это будет тогда, если если человек, допустим, больше не отвечает, да, предположительно, почему тогда то человек на самом деле все что мог, но тогда ваше, возможно, общество ему не особо прельщает просто. Вы ему, возможно, как и нравитесь, но не особо-то с вами хоч хочется дела-то делать. Здесь вот какой-то контекст такой вот немножко грустноватый, я бы сказала. Если человек от вас отбрыкивает, то человеку ваш как -то, ваше как-то ваше какое-то сотрудничество больше, возможно, не в тему подходит, нежели, возможно, человеку, кстати, кто-то другой тоже нравится. Но вот здесь я бы я бы не сказала что-то определенное. Здесь просто могут быть и треугольники проигрываются, могут, быть, и, в принципе, вы нравитесь, но при этом как-то человек все равно не хочет с вами иметь отношения, потому что человек очень сильно обидел, разозлило, разозлило, огорчило. Возможно, какое-то ваше действие, ваши, возможно, приоритеты в жизни вот здесь тоже может отыгрываться вот именно какой-то такой момент поэтому, дорогие мои, здесь очень тяжко, я бы сказала любовь присутствует но не со всеми и не во всех отношениях здесь могут отыгрываться по-нормальному на полном серьезе возможно, человек что-то от вас хотел определенного, либо определенных каких-то шагов, а вы просто этого не сделали либо сделали, но те шаги, которые очень сильно расстроили Либо сказали очень сильно, очень какие-то неприятные фразы, но здесь больше какая-то сказанность и какие-то э, волевые действия, решения по поводу, возможно, также выбора либо финансов, либо его. Здесь я бы сказала в каком-то таком контексте. Ну, знаете, что человек очень сильно как-то обижен, огорчен зол, если вы с ним в каких-то неприятных отношениях. Но здесь больше я сделал все, что мог, либо я делаю все, что я могу. Здесь тоже мо может именно от этого у нас улепетывать, отыгрываться. Но здесь также могут и проигрываться, конечно, что вы неинтересны человеку, но тогда, дорогие мои, ну, тогда полностью то полностью именно интерес основан на том, что именно вы своими словами спровоцировали какие-то чувства негативные по отношению к вам. Девушка спровоцировала, не мужчина, девушка. На полном серьезе тут у нас королева, и у нас тут от девятки к рыцарю. То есть, нет, девушка здесь спровоцировала именно какой-то такой разрыв, конфликт, какой-то обстоятельств, что мужчине не нравится. Возможно, если это, допустим, ваш человек вместе с вами, но у вас какие-то сложные времена, то человек реально делает все, что может, но и ваши какие-то все равно решения, ваши какой то ответственные такие Волевые решения, либо высказывания, его адрес, его очень сильно ранят. Правда, на полном серьезе, и человек вас любит до сих пор. Вы человеку нравитесь, да, здесь есть влюбленность, нравится, хотение, но человеку вы делаете тем же самым больно, и человек просто с вами это терпит. Здесь может и так, в принципе, отыгрываться такая ситуация, вот. Какая у вас, какие у вас отношения, я здесь не знаю, но здесь отыгрываются совершенно могут разные От полного, в принципе, безразличия, но тогда безразличие исходит, соответственно, от вас, от ваших словечек Либо все-таки вы здесь человеку нравитесь, но все равно человеку неприятно, больно Возможно, по финансам это бьет и также затмевает какое-то ощущение по отношению к вам ну вот здесь также могут проигрываться хорошие отношения, но смотрите, человек на полном износе и делает все, что может, либо своих каких-то возможностей больше в жизни видит, но вы ему достаточно нравитесь, вот. Поэтому вот здесь вот как-то как то как, какой то есть предел, какой-то есть катаклизм, либо с вас, либо у него самого. Ну, здесь может спровоцировать какой-то... Мужчина может спровоцировать очень сильно этот катаклизм, причем сам. Сам, сам, сам, сам. Поэтому, дорогие мои, либо в доме, да. Ну, домашний катаклизм, да. Ну, здесь тоже может проигрываться, в принципе, вот какой-то такой момент. То есть я ситуацию, правда, здесь, здесь может много ситуаций проигрываться по такому сочетанию. Ну, основное, то, что здесь происходит, в принципе, я сказала. Поэтому, дорогие мои, ну вот, короче. Давайте дальше, я думаю. <coughs> а, давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал на синюю женщину. Какие мысли, чувства ее одолевают по отношению к вам? Какие мысли... Какие чувства по отношению к вам? Женщина место найти себе особо может. Ну, кто-то не хочет, а кто-то и не может. Вот здесь какой-то такой момент. Ну, здесь могут отыгрываться какие-то мысли по поводу того, что можно было бы все изменить, разрулить и что-то начать заново, либо какие-то шансы предоставить. Здесь могут очень сильно отыгрываться такие мысли женские. Здесь также не, не только, не только, не только, смотря, конечно, какой вы ситуация с этой дамой-мадамой. Да, с очень смотря какой вы ситуации. То есть здесь надо определенно... Ну давайте читать. Давайте читать, какие здесь, в принципе, могут проигрываться. Здесь человек также может не понимать, женщина может не понимать ваших действий, ваших поступков, возможно, вы просто обидели человека, здесь тоже может проигрывать. Либо человек обидел вас, либо здесь какое-то вот не очень хорошее развитие ситуации, есть чувство неудовлетворения данным положением по отношению к вам, возможно, развитие с вами, если с вами идут отношения. Либо какой-то характерный поступок, либо как-то какой-то уход. Здесь вот какое-то неудовлетворение, искание для себя неких ответов также могут немножко поохладать по отношению к вам чувства. То есть здесь вот, вот именно в таком контексте Одолевание больше какого-то, я бы сказала, своеобразного вопроса по отношению к вам. Да, чувство неудовлетворения, раз женщины <смех> по отношению к вам. Либо, возможно, при последней встрече тоже. Поэтому, если она вообще была. Поэтому, дорогие мои, да... Дорогие мои, здесь женщина в кого-то влюблена, еще раз говорю, здесь здесь сразу, либо в вас, если с вами, либо не в вас, но а в кого-то другого. Ну тогда я думаю, что вы знаете. Поэтому здесь чувство присутствует влюбленности, но вот не уверена, что по отношению к вам. Либо к вам, но дело в том, что здесь больше вопросов у женщины и какого-то внутреннего, какого-то некого опустошения по отношению к вам нежели какой-то любви. То есть вот смотря в каких вы отношениях. То есть здесь, если вы вместе, здесь могут проигрываться чувства неудовлетворения, некомфортно, но при этом вы нравитесь. Если вы вместе, если вы не вместе, женщина встречается, соответственно, женщина там любит влюбленные все дела, но при этом с вами немножко некомфортно, немножко неудовлетворённо, немножко непонятно себя как-то ощущать, как не в своей тарелке. И Это два. Вот. Мысли, если вот, допустим, вместе, мысли вместе, мысли вместе, можно как-то обыграть, может, какие-то шансы, может, как-то поразвиться, порезвиться, поразвиться, интересно иначе. То есть здесь как будто, знаешь, вот мысли такие, что можно как-то что-то изменить, можно что-то как-то, какие-то шансы друг другу предоставить, либо как-то изменить нашу с тобой ситуацию как-то иначе, может, давай как-то будем уравновешивать нашу жизнь. Вот здесь вот как больше предпринимания каких-то попыток действия в голове, нежели, в... я не уверена, действия в реале есть, не есть. Здесь полуне просто по рыцарю пентакля. Я не уверена, что здесь действие. То есть понимание какое-то определенное есть у женщины по отношению к вам. Я этого не вижу. Здесь вот, скорее всего, вот смотри, мысли такие: можно вот это было иначе обыграть, можно сделать вот так-то, а можно иначе. Вот именно двойка пентаклей как перевешивает и то и другое. может что-то совместить. Здесь по восьмерке пентакли и по тузу. Пентакли здесь как можно что-то поменять, но именно в контексте каких-то действий по восьмерке какие-то шансы предоставить. Может как-то нашу жизнь с тобой изменить, но я не знаю, конечно же как. Может быть, давай как-то будем друг другу по снисходи... снисхождением как-то. Может быть, как-то... Может быть, ты работать будешь меньше, да? может быть, ты как-то там что-то сделаешь, что как-то меня удивит. Здесь вот именно предположение в голове каких-то действий, но здесь нет четкой определенной какой-то границы. Да, есть какие-то хотелки, но здесь вот по луне, по рыцарю пентаклей. здесь вот как бы женщина особо в мыслях-то и не разобралась особо по конечному счету, что хочется -то. Вот, <смех> я к чему, но здесь женщина у нас мозговита видно, у нас восьмерка, если уже, уже по отношению к вам, возможно, вы с ней работаете, не работаете, либо как-то трудитесь, не трудитесь, ладно поэтому, в принципе, мозгами-то работает человек, я прям вижу, вот, и больше вот какого-то, если вместе, допустим, можно было бы иначе там встретиться, можно иначе как-то сформировать какие-то наши с тобой задачи, труд, что-то вместе друг для друга, возможно, как-то поддержать, может быть, как-то что-то сделать, может быть, я тебя особо не понимаю, но я бы хотелось бы понять, что между нами там будет дальше происходить, если какое развитие может идти речь между вами, вот я хочу понимание иметь, почему какой-то совершенный был поступок, допустим, если о каком-то прошлом, но здесь нету в именно карты прошлого. Я, как при предполагании, предполагания мои. Мои предполагания: просто какие мысли могут, в принципе, у нас быть по такому варианту. Но здесь, в принципе, просто одолевают именно как вот в рисуете в своей башке. Вот он бы мог сделать как-то иначе. Она бы сделать могла бы вот как-то иначе. И здесь идет, я бы сказала, какие могут какие-то непонимания дальнейших действий по отношению либо с вами, либо в общем, либо от вас каких-то действий. Также, если, допустим, вы не вместе, то есть человек не понимает, что вы от человека, от меня. Я не понимаю, что он от меня хочет. Он что-то делает, он что-то как-то что-то там творит, но я, честно, я не говорю, я не понимаю, к чему это ведет. Да, я вижу какие-то вещи, да, это все видно, но вот какого-то дальнейшего развития, тише едешь дальше, я не вижу. Я не вижу стабильности, я не вижу понимания, и вот здесь вот я не вижу сути. Вот здесь тогда женщина не понимает каких-то ваших действий по отношению к ней. В любом случае, даже если вместе, в принципе, даже если нет, тоже, в принципе, так и может играть. Но здесь больше не удовлетворение, не немножко понимание, и она вот знает немножко лучше, чем вы. В своей же голове Поэтому вот здесь я бы сказала Немножко вот в каком-то в таком контексте Возможно человек вам предполагал И говорил вот можно сделать Вот смотри вот так-то так-то У этого человека по-любому есть какие-то развития Ну вот конечного какого-то Понимания того к чему Куда-то идет ваше отношение Либо ваше развитие Либо возможно ваш бизнес Либо совместные что-то проекты какие-то Либо э, ваши отношения вообще куда идут Человека нету вот. Человек, может, какой-то план хочет проработать вместе с вами. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь вот какой-то, вот какие-то такие -таки определенные такие интересненькие мысли могут очень сильно проигрываться. Соответственно, какая у вас ситуация просто? Как бы ситуация здесь может быть тоже большое количество. Вот, поэтому я вот максимально вот как-то немножко описала какие-то определенные вещи. поэтому Какие, какие увидала, какие прочитала. Поэтому, дорогие мои, спасибо за то, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. И всего вам самого наилучшего. И всего прям вкусненького-вкусненького. Не отчают все будет хорошо обязательно с вами. И уже хорошо просто надо посмотреть и глазки-то раскрыть. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего. И пока-пока.